Приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Васетич. Я продолжаю тему сдутия живота метеоризм. Сегодняшняя тема Распространенные причины сдутия живота. Я знаю 17 причин сдутия живота. И в этом ролике я расскажу о девяти причинах, об остальных в следующем. Так что подписывайтесь на канал, чтобы получать новые видео. Ставьте лайк и делитесь информацией с друзьями. Распространенные причины от чего сдувается живут у практически здоровых людей. 1. Образование в большом количестве газов вызывается употреблением плохо сочетаемых продуктов. Второе, Вражение и урчание в пищеварительной системе провоцирует неумеренное употребление газированных напитков. При их приеме в небольших количествах газы естественным образом удаляются. 3 привычка устранять изжогу соды. Как известно, сода и кислота желудочного сока – антагонисты. Если смешивать небольшое количество соды с уксусом, произойдет химическая реакция с выделением углекислого газа. При употреблении соды образующиеся газы распирают живот изнутри. Четвертое. Быстрое, нетерпеливое поедание пищи, от чего в желудке оказывается воздух. От него затрудительно или невозможно избавиться через отрыжку. Нередко причина от чего живот сдувается после еды с с переедать. Пятое. Злоупотребление жирной пищи, требующей значительные времени на переваривание. Жиры создают ощущение приполненности и тяжести в желудке, провоцируют вздутие. Шестое. Живот сдувается при запоре и метеоризме. При запоре опорожнение кишечника происходит довольно редко, с интервалом порядка 47 часов или дольше, до недели. Каловая масса очень плотная, отчего процесс кификации сопровождается дискомфортом, болезненными ощущениями. Кажется, что опорожнение выполняется не до конца, желудок и кишечник постоянно наполнены содержимым, что вызывает сдутие живота. Могут появляться боли вдоль толстой кишки. Кожа приобретает нездоровый, землянисто-серый оттенок, и на лице и на... или спине появляется сып. Основной причиной запора считается неправильное питание, чрезмерные нервные и психические нагрузки, алкоголь. В случае метеоризма живот и кишечник сдуваются из-за образования в значительном количестве газа. Появляются болезненные ощущения, вызванные движением газа вдоль кишечника. Метеоризм довольно распространен и у маленьких детей. В данном случае живот напряжен, поведение беспокойное. Лечение выполняется активированным углем из расчета 1 таблетка на 10 кг веса до 3 раз в день. 7. Запоры и метеоризм частый и во время беременности. Чтобы не случилось сдутие живота, стоит ограничить или исключить бобовые горох, капусту, черный хлеб, а также виноград, сливы, соки из них. Вздутие кишечника при изменении рациона питания. При резком изменении привычного рациона, к примеру, в случае полного отказа от мяса, организм не в состоянии быстро перестроиться. и потому реагируют дутием, распиранием животи и кишечнике, запорами, жидким стулом, другими признаками. По данной причине изменения питания нужно проводить постепенно. Девятое. Другой возможной причиной, от чего сдувается живот, это пищевая аллергия, обусловленная поступлением продуктов аллергенов. Это могут быть цитрусы, мандарин, апельсин, лимон, персики, клубника, сладкая, куриные яйца, мед и его производные, пряности, даже мясо или рыба. Как правило, аллергическая реакция проявляется изменением кожных покровов, высыпаниями, экзамами. Нередко случается расстройство органов пищеварения, начинает болеть живот, образуются газы, вздувается кишечник, появляется отрыжка, рвота. Может случиться понос или запор, а также кишечный дисбактериоз. Лечение пищевой аллергии необходимо проводить под наблюдением врача. Неправильное самолечение может вызвать серьезное усугубление болезни, опасное для жизни. Необходимо исключить из рациона питания продукты-аллергены. Для их выявления требуется анализ анализы, провести кожные пробы. На этом все. О других причинах вздутия живота я расскажу в новом ролике. Если вам понравилась моя информация, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будьте здоровы!